Итак, друзья, здравствуйте! Сегодняшнее утро мы начинаем с Audi A4, а именно, нам необходимо снять вот эти вот черные обыкновенные некрасивые ремни и переделать их под красивые красные. Сейчас будем разбирать. Заднюю часть автомобиля мы уже переделали, под RS выхлоп раздвоенный поставили красиво, нарядно. И сейчас уже идет подгонка пластиковых порогов, также по этому автомобилю сделали раздвоенный выхлоп в виде РС. расставил, ставил, доделываем на ней и подготавливаем пластиковые пороги от компании АПТ к установке для расширения кузова автомобиля визуального стайлинга вот видите насколько шире становится порог вот примерно вот так все это будет выглядеть Вот сама накладка, а вот здесь заканчивается заводской порог. Также передние ремни будем менять на красные. Некоторые декоративные красные элементы уже присутствуют в салоне этого автомобиля. Будем продолжать.